Вы индийский таксист. Ваша смена через 4 часа. А заснуть не получается. Есть решение. Адские гудки машин МП-3. Больше не нужно бояться этой непривычной тишины. В комплекте также идут. Ночная пробка в АХ. Получия перед базаром ОГГ. Стоим бы из-за коров АЦ-3. Адские гудки МП-3. Потому что вы больны.